Всем привет, на связи ФСР, а со мной Элания и Делл. И сегодня мы вместе с Эланией будем прятаться от маньяка Дела. Причем Дела мне удалось немножко патрулить. Ну а ребята решили сделать так, чтобы я отыгрался и стал супер-пупер маньяком. Поэтому в конце маньяком буду я. Всем желаю приятного просмотра и приятного аппетитика. Топ нычка в трубе если ты останешься в трубе то ты будешь лохом ну вот но кто-то нашел нычку теперь я лохом. я кстати догадываюсь где это нычка Okay. Сейчас бы мне еще отсюда выйти. ха ха По трубам скакать, окей. Okay. Ладно, по-другому попробуем. Как сюда. Ланя опять куда-нибудь заныкалась. Да. Как сюда? Как всегда, как обычно. Я увидел интересную штуку, но не знаю, как туда попасть. Ты? Да. Это хорошо. Это хорошо. Могу одно сказать, я возле, возле забора. В таком месте, где меня не смогут достать. Телепорт какой-то, что ли, нашла? Да. Посмотри, покажу. Погоди, покажу. Я знаю его. Вот тут я сидела. Ну так давай, ну дай мне дай мне шанс спрятаться. Блин, а зачем ты мне показываешь нычки, которые я и так знаю? Сколько у тебя ХП, блин? Тысяча. Ну, а, да, да иди нахуй. Так, а теперь надо найти фсрг Вот прелесть маньяка. В чем? Так, ага, ладно, хорошо. Топ нычка. Очень сложно. Вот я так и думаю, что очень сложно, поэтому надо искать что-то простое. как в нашей серии сидел я, сидел я. Он тебе даже сам подсказывает, где он. И высел сидел. Я ж говорю, там <свист> же такое, да. кто пиздец И... как близко. А -а -а. Ну ладно. Можно ну, 4 ладно. минуты бегать. <свист> И не догнать. И не догнать, да. Вот дебильные нычки. <свист> <свист> Зачем тут эта штука? Спасибо. <свист> <свист> как прекрасен этот мир посмотри как прекрасен этот мир Ах ты, зараза, троллище. Ах ты зараза, троллище. Я понялся. Я понялся. Профессор, подсади меня сейчас. Можешь меня подсадить? Давай, куда? Сади Э-э-э-э, без подсадок, козлы. <сOR> <сOR> как я, я вас не, потом оттуда доставлять буду? Блин, серьезно, можно здесь забраться. Во, блин. Офицерка там сливается с зелёным. Давай если... Здесь. А, если... а если отсюда прыгать куда-то? Там да? просто наверху есть такая прикольная хуйня. но до нее надо как-то добраться. <звы> я пока не, ну, не увидела как. Плэн, сиди здесь, а я буду бегать. Вы имеете в виду кран? Yeah. <звы> Два крана. А, ну, хорошо. Mm -hmm. Да, да, да. Три. Я, пожалуй сделаю, чтобы у меня побольше фпс был. Вот так вот буду смотреть. погоди, не тоже меня, не трогай. Фрун. Вот буду тебя трогать, сама не, сп... не, не, не спрятался. Кто не спрятался, я не виноват. Ну добирайся, Я же не говорил, что я тебе мешать не буду в этом. Ой, самое я главное знаю. я вытащу рыбку Ух ты пошел в жопу я их чекал уже <сосформа> <сосформа> <сосформа> ты серьезно ну ты серьезно в машину господи боже какая зашкварные история. давай переходи. <сосформа> <мешит> Не, я думал, будет что-то получше. Но нет. Но я знаю, что-то получше. -да. Короче, пошли, офицер. Вот. Идешь сюда. О, -о, -о Пошли, дикои. Так. Ну, вот так. И дальше. Вот. как-то. Тут, короче, где-то есть это... Да, взбираешься и как-то получается. Ну я хрен знает как. А, как он туда забирался, я понятия не имею. Это его нычка Чего? Чего? Иди в жопу. Ты офигела такие нычки знать? Я говорю, Ладно. я знаю более-менее эту карту. Можешь со мной заходить? Ну, не. не. Не, я не хочу я хочу еще поискать О, Опа! Не, не буду уже искать ну мое место правое мое левое ты опять в этой нычке появился как ты там появляешься Да не нет понимаю. я не там появляюсь я знаю где ты появляешься ты мне объясни как ты туда попадаешь каждый раз не знаю Мне а, не все кидает, там двери на, твою на мою черик. Да. Ты посмотри, где я. Видишь, где я? Нет. Окей, на второй черик. Посмотри, не на тот чирик. На первый черик. На первый чирик. Да. А. Ох, понял? Чириковый, а. А он, кстати, тогда не заберется. Кэш. Оп. Не, Интересно это, пойти не, на Это свое не то. Он на елку полез, смотри, залез. Как, как это новогодняя звезда волгу горишь. Да, вонжешь. Видишь, Вонжишь. Еще что скажешь? Ву, блин, я до потолка. Ни хрена себе. До потолка. Ну ладно, до потолка так до потолка. А как космонавты улетают, если тут? От него Если... если Пчелы... Не летали бы нигде. То ФСРг бы и не нашел эту нычку. Минус. Все просто. Я каждый раз забываю про эту хрень. Не, ну на самом деле FSR Реальный чирик. Прям такой чирик, что ты деру дашь, просто когда узнаешь. <р experienced> ты все елки оббегал. Вообще какой мазохист. Сейчас помечу. Пометишь, что ты еще и котяра, да? Помечаешь там все. <р р experienced> так, пошел. Ага, обратно прошел. Потыкался в забор. Нет, ничего в заборе. Ой, какая досада. Я здесь, я тут, я тут, я здесь, я здесь. Он, он узнал, где я. Он видит. Да я знаю, что он видит. Он не знает, как сюда забраться. Ни первый, ни второй способ. На первый он не сможет, на второй он не догадается. Все, я буду здесь. Хотя. Там, если что, внизу три нычки. Кого? Три Да я понял, я понял, да, да, да. Ну, то есть только два телепорта там? Тоже где-то, я не знаю. где. Mm -hmm. Никто найти мне их не может. И вот Оба. это откуда я залез. Не, ну он одну, один телепорт, он нашел еще, помимо того, который я нахожу всего. А вот тут вот телепорт, что? -то? Куда он пропал? -то? Нет. А куда он, кстати, пропал, правда? <laughs> Чего? FSR, ты где? проверь, Да вроде нету. Ну вроде нету. Че за свет? Че? Как он там появился? Мне это интересно. Подожди, скажи честно, ты телепортнулся или ноу-клип? Какой ноу-клип? Я такого не знаю. <телепорт, а, да, телепорт, вот, вот здесь какая-то херня, вот. А, -а, а, вот оно что. Лавочка. Ну-ка, еще раз. Лавочка Да-да-да, он на лавочке подлетает. Да, да, да. Смотри. Оп. Нихуя! Чего? Вот Чего? Мы смогли спокойно через эту лавочку-то залезть. Серьезно! Капец, а мы страдали через этого коня гребаного. Подожди, он через эту... Да, он через лавочку. Нет, подожди, он через эту... А до тебя. Нет, там, походу, ничего нет. А, не получится. Ну. Да, не получается у него долететь. Оп! Телепорт. Ты видела? Да, да телепорт туда как раз. Хе. ну это только если троллить, Фессерга. Хм. пока Ну да, <смех> Уже вдвоем успели. Почему теперь мне бы не потролить? Да, да. Я могу сейчас прыгнуть, смеется вон там. Сейчас он снычится там. Мож... Жорж смеется. Маш тут где-то. Оп, оп, оп. Не, Нет. наверху. Выше беря. <смех> <смех> Зонтик. <свист> <свист> а я думал, он даже... туда не запрыгнет <свист> ну, я что, <свист> а... <свист> что ж, ребятки Вы, наверное, уже поняли, что топ-задрот Маньяка у нас это Дел Поэтому остерегайтесь его Если он вас позовет на карты Что ж, а мне все-таки удалось Под конец поймать Ланию С чем я себя И поздравляю если вам понравился данный видосик, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать видео и, конечно же, прожимать колокольчики. С вами был офисер Каланья Идел. Всем спасибо за внимание и всем пока.